«Ну что ты, страна, куда полетела? Чужими обвесивши тряпками тело, тебе бы тропинкой, но ты, смотрю, рада Запада, что под тобой автострада. Красочный праздник идет за стеклом, смотри и улыбайся, слезы потом, крутит кино этикеток. здесь покупатель богат, хоть и редок. Ценник на тряпку, ценник на водку, хочешь резинку, подводную лодку, ценник на совесть с большими нулями». Но любовь давно потеряли. Зато продаются здесь свежие тела. Готово оно на разврат и на дело. Готово за баксы лизать и лакать. Какая и как родила вас всех мать. Проносится Вольво, парше, кадиллак. И вроде красиво, но что-то не так. Ах да, здесь убрать бы с дороги старуху. Одета и тащится сумная муха. Убрать стариков и нищих и детишек. Побольше плакатов, наклеек, кафишек убрать нас долой, закопать и забыть. И проще, и легче всех разом убить. Дешевле, по крайней мере, пока, чем нищему дать накормить старика. Условия людям, работу им дать, чтоб что-то иметь, а не только пахать. Возвизнули шинок, шумы, из мерсов при прыжку. Киоску потея бежит коротышка. Эй, девушка, ласно, грохочущий бас. Продайте мне совести ровно на бакс. Ему улыбаясь, красотка-брюнетка. Товар «Да дорогой, и берут на нас редко. Ну вот понимаете, ужас беда. С выпуска сняли? Не помню, когда. А наш или плесень, или просто протух. И взору обоих внезапно потух. Отъехала больва и мимо Тойота. Спешите, купите заморскую работу, пользуйтесь спидом, льготно, со скидкой, можно по-русски, а можно с резинкой, кому нужен вирус, последняя мода, что кокаину, да сколько угодно, спешите, спешите, морфий и травка для чистых и юных, бесплатно за травка, секс предлагаем, любой вариант. Принятка, бладинка, петух и мутант. Последний дороже первая партия. Эх, веселись, народ, демократия. Рвется наружу вопль по погосту. Да если проблемы решались так просто. Демоны правят, грядет сатана. Как проститутка родная страна, шлюха и та не первого сорта. Противна твоя разноцветная морда. Насилуют, душат, отпустят и бьют. А ты ожидаешь, накормят, нальют. На празднике этом постилка для ног, Тебя поимел, кто хотел и кто мог, Лишь тот, кто Россию матери зовет, Голодный и злой с топором клича ждет, А кроткие духом взывают к Марии, Живем, не живем, на замедленной мине. За прилавков всюду дерьмо, И вроде не пахнет, Приелась давно, Листь разрад, если взять, нарядить, То как-то с любовью можно сравнить, за правду Подать приодетую ложь, залую розу окровавленный нож, пусть не совсем до конца, но и что же ведь плаха ложе? чем-то похоже. На милосердие нищим кусок, и на колготке драный носок. На Русь чем-то схожа эта страна. О, Господи, может, это она рвет нас на части, действительность режет. Где ты любовь, милосердие, нежность. Эхо и то убежала куда-то, наверное, не хочет, аукать бесплатно, стоит человек перед смрадной стеной. Он чистый, он верит, для них у нас сгой. А лучше чужим, чем в эту упряжку. Держи же, браток, пусть муторно тяжко, Горит разноцветим. Вад автострада, А может, свернешь, Россия не надо. Ой, если б помочь хоть Толику мог. Но где же ты Всевышний? Откликнешь же Бог. Ужели спасения, прощения не будет? Живут в а сгинули люди. И вопль к небесам из души через глотки. Не выдержи шторма утлые лодки. Проносятся в счастье с птицей. А жизнь проползает гадюкой, мокрицей. А жизнь, ее можно жизнью назвать на эту паскуду орать и плевать и геи конец, и жизни начало, а может быть ждать и терпеть это мало Россия, славяне прекрасный народ что сделал с тобой с заплатой, урод о господи, ждем и терпим пока, но топорища сжимает рука, летит гнев народный над бедной страной вот он, смотрите, могучий живой, татары, монголы фашисты, французы Теперь пострашнее наши обуза но На Русь, как стояла, так будет стоять. Сынов дочерей защити божья мать. 1997 год.